Приветствую вас, друзья! Буквально несколько слов о приближающемся полнолунии, которое состоится в ночь с 11 на 12 августа. Наиболее всего его влияние уже начнет чувствоваться с 10 по 11, ну, от 12, 12 уже ну, придут какие-то события по полнолунию. Оно, чем интересно это полнолуние? Оно называется Осетровым, поскольку, согласно легенде, такое название пришло из США, у великих озер и озера Шамплейн, на северо-востоке США жили индейцы и наблюдали, как в этот период осетры поднимались из глубоких вод на мелководье, что позволяло рыбакам получить богатый улов. Наряду с этим у полной луны августа есть и другие названия: урожайное, рисовое, зеленое, кукурузное. Практически все почувствуют потребность в эмоциональной свободе, захочется освободиться от прежних оков. Не нужно бояться переменного новолуния. Можно легко выкинуть из жизни все, что мешает реализации и развитию. Если хоть что-то уже не приносит радости, то избавляйтесь. Хороший период для примирения и восстановления старых связей. Доделайте проект, который когда-то забросили. Ну а теперь перейдем к более детальному прогнозу, кратенькому по знакам зодиака. Само по себе это затмение состоится в шестом градусе льва. И означает, то есть основное его значение хладнокровие, повелительность, успехи, почести, лавры на службе. Часто встречаются военные. То есть можно говорить, что само по себе это, извините, не затмение а полнолуние, оно будет благоприятствовать тем, кто занят в военной сфере, занимается военной тематикой. Ну и может до следующего полнолуния нести такие знаете, воинственные, сильные воинственные настроения. Сам по себе этот день, видите, тут какой квадрат образует на небе, он не будет являться достаточно спокойным. Здесь уран будет в соединении в точном, ну, разница 1 градус, с узлом в оппозиции к южному узлу, поэтому все это дело будет квадратить и Луну, и Солнце. Поэтому можно сказать, что наиболее напряженный период будет для... Водолеев, скорпионов, тельцов и львов. Особенно для львов. Они будут чувствовать особую какую-то нервозность, непонимание происходящего. Может быть, им захочется избавиться от кого-то из своего партнерского окружения. Кто-то будет разочаровывать какие-то люди, которым он раньше доверял. Плод до какого-то даже, может быть, депрессивного настроения. То есть будет... Немножко неприятная ситуация, связанная с кем-то. Ну, может быть, с кем-то из его ближайшего окружения, партнерства. Далее, по Деве. Значит, для Девы эта тема будет связана с 12-м и 6 домом. То есть, обратить внимание на здоровье. Могут быть какие-то неприятные ощущения, особенно в области сердца покалывания. И также рабочие моменты тоже могут немножко не радовать. Вполне вероятно, что кто-то откажется от каких-то убыточных проектов. Для вас также будет хорошо доделывать ранее начатое, но незавершенное. Весы. Для вас эта тема больших коллективов, дружеского окружения и самоотношений с детьми. Мог, с детьми любимыми хобби будет очень тяжело сосредоточиться на развлечениях, как-то не до них будет и в большей степени как-то вы будете озабочены, наверное, все-таки особенно детьми, заботами, связанными с ним, с ними. И тоже, знаете, как-то могут они. Ну для кого там может прийти мысль? Разъехаться с ними, может быть, оставить кого-то из любимых в прошлом. Ну, знаете, как полный разрыв и отпущение ситуации. Для вас благоприятно сосредоточить свои усилия на текущих вопросах, на коллективной работе будет в эти дни. Скорпион. Ну, для вас здесь идет тема карьеры, карьеры, статуса и вашей недвижимости, взаимоотношения с вашими родными близкими, что-то вам дается тяжело. То есть дом для вас в тягость, тяжело трудиться, какие-то тяжелые обязанности в стенах своего дома, и также во взаимоотношениях с близкими могут быть немного неприятные какие-то моменты. Что-то может удаваться не так легко, как ранее. На что вам стоит сосредо... на чем стоит сосредоточить внимание, это на каких-то главных целях. Наверняка у вас есть какие-то главные цели, которые вас греют, которыми вами движут. И думайте о чем-то хорошем. Стремитесь к этому всей душей. Так, стрелец. Для вас эта тема каких-то коротких дорог, переездов, крайне неблагоприятные эти пару дней для каких-то перемещений, для договоренности достаточно травмоопасные дни могут быть, знаете, как-то не принесет вам... Удовольствие и общение с близкими родственниками, с соседями, с теми людьми, которых вы привыкли принимать у себя. Зато вот со всем тем, что очень далеко и высоко, вас может порадовать. Это общение с иностранцами, это могут быть какие-то дальние дороги, дальние поездки. Вот здесь также еще есть указания на... Обращение к духовным лицам, общение с ними, посещение, может быть, каких-то заведений, связанных с получением высшего образования. Вот направьте туда, если вам это подходит, свое внимание. Козерог. Здесь у вас тема денег. Значит, могут быть какие-то неожиданные финансовые расходы. Крайне не хватает денег, крайне не хватает, поэтому будьте экономны. И до следующего полнолуния, соответственно, эта ситуация, она может продолжаться, будет чувствоваться. Крайняя нехватка финансов. И на что вам следует направить свое внимание. Так восьмой дом для вас это дом чужих финансов то есть подумайте о том где бы вы могли или взять взаймы или кто-то мог бы это благотворительную акцию по отношению к вам предпринять вы ну, сосредоточьтесь вот на этой цели Водолеи. Самое интересное, что в вашей жизни все будет достаточно неплохо складываться, и люди, которые будут вас окружать, они могут иметь для вас серьезную поддержку. Но сами вы почему-то будете настроены немножко скептически, как-то так консервативно и критически относительно своего окружения. Для вас больше позитивно, позитива, светлых красок и старайтесь светить во всем происходящем, только хорошим. Это будет вам помогать. До следующего, по Теперь, рыбки. Рыбки, рыбки. Так, тут у вас могут быть какие-то внутренние Глубокие сомнения в том, что вы делаете. Может быть даже небольшое впадение в некое депрессионное состояние. Но есть еще указания на возможное знаете, как заточение зависимость от чего-то э, да, далеко от дома. То есть могут быть планы куда-то переехать, далеко быть. То есть, знаете, как добровольное заточение уйти куда-то, может быть, на заработке. И для вас будет благоприятно складываться ситуация, связанная с работой. Что касается работы, здоровья, то туда вам следует направить свои усилия. Овны. Ну, здесь может быть разочарование в некой коллективной работе, а также во взаимоотношениях с друзьями. Вообще лучше в эти дни направить все свое внимание на общение с детьми или с теми людьми, которых вы любите, которыми вы дорожите. Для кого-то это еще может быть какая то творческая идея, реализация творческой идеи. Телец. Вас совершенно точно могут не порадовать Ситуация, связанная с карьерой, статусом. Здесь идет разочарование, возможны какие-то разрывы расставания. Для вас желательно направить свое внимание на семью, на семейные ценности, на взаимоотношения с близкими, с родными. Здесь идет от них вам сильная поддержка, внимание, понимание. Так, близнецы. У вас здесь ситуация складывается неблагоприятно для тем, связанных с дорогой, с дальней, с дальней дорогой, путешествиями, какие-то, может быть, взаимоотношения с людьми издалека, там эти разочарования, определенная тяжесть, трудности, лишения. Ну, Для вас вот как раз идеально было бы никуда далеко не выезжать, работать со всем тем, что находится рядом, вблизи своего дома свое место проживания но благоприятно пройдут какие-то короткие командировки короткие поездки удачно будут договоренности и раки значит по ракам для вас тема ресурсов очень важна. что касается чужих ресурсов взять долг чем-то воспользоваться может быть, какой-то техника, то здесь возможны разочарования, какие-то трудности в восстановлении нужных контактов и трудности в договорах. Не идут к вам на встречу, не хотят, но зато могут быть какие-то благоприятные возможности в плане заработать своими собственными силами на своих собственных ресурсах. Надеюсь, этот краткий прогноз будет для вас полезен. И до встречи в следующих прогнозах.